Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем вебинар, уточните, все ли хорошо со связью. Ставьте «плюс» в наш чат, если все хорошо и минус, если есть проблемы со звуком или с видео. Жду ваших ответов. Да, да, вижу, что все хорошо. Хорошо. Начинаем вебинар. Сегодня вебинар у нас для участников закупок. Мы поговорим с вами про обеспечение в закупках по правилам текущего года. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара ⁇ это порядок предоставления обеспечения в закупках и в закупках в рамках контрактной системы. Также мы рассмотрим вопрос предоставления обеспечения по закупкам в рамках 223 федерального закона по правилам текущего года. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим с вами следующих три основных вопроса. Это предоставление обеспечения при участии в закупках и исполнении договора. Мы с вами поговорим об общих правилах предоставления обеспечения. Дальше мы с вами сделаем акцент на новом способе обеспечения. Это независимая гарантия. А также мы с вами поговорим о том, какие изменения произошли, начиная с 1 июля этого года. И рассмотрим с вами вопрос порядка предоставления обеспечения в виде независимой гарантии. Традиционно я прошу вас задавать вопросы, активно участвуйте в нашем обсуждении сегодняшней темы. У нас есть отдельная вкладка, которая так и называется «Вопросы». Я буду видеть ваши вопросы и отвечать на них. Итак, мы с вами начинаем. Мы с вами начинаем с общей информации. Я напомню, что у нас в части осуществления закупок как по 44 федеральному закону, так и по 223 федеральному закону на разных этапах заказчик законодательно праве устанавливать обеспечение. Что собой предоставляет обеспечение? Обеспечение это некий гарант, который требуется на разных этапах участия в закупках, начиная от этапа подачи заявки и завершая уже исполнением контракта, исполнением договора. Соответственно, так как у нас два закона, которые регламентируют закупочную деятельность, у нас есть и особенности, которые предусмотрены этими законами. То есть правила, которые предусмотрены, например, для 44-го федерального закона в части обеспечения, они отличаются от правил, которые предусмотрены по 223-му федеральному закону. И здесь очень важно смотреть на те нововведения, которые постепенно притворяют жизнь. То есть дело в том, что у нас действительно практика обеспечения, это уже практика не первого года, и не второго, и даже не третьего. Это практика, которая всецело ранее существовала в закупках, но постепенно в связи с изменением законодательства, в связи с текущей обстановкой, происходит изменение и в части требований, которые устанавливаются к обеспечению, обеспечению заявки, обеспечению исполнения контракта договора, обеспечению гарантийных обязательств. На сегодняшний день действуют следующие правила. Я всего лишь напомню, а дальше мы с вами уже будем более конкретно говорить об обеспечении, которое мы предоставляем. Итак, 44-й федеральный закон, если мы рассматриваем, у нас есть требования по обеспечению заявки. Требование может быть предусмотрено также по обеспечению исполнения контракта. И также может заказчик установить требования по обеспечению гарантийных обязательств. В общем виде, если закупка проходит на общих основаниях, что это означает? Это означает то, что в закупке не установлены преимущества для таких субъектов, как субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные коммерческие организации. То есть, если закупка на общих основаниях, обеспечение заявки заказчик устанавливает изначально при осуществлении закупки в в размере от 0,5 до 5%. То есть, по каждой конкретной закупке всегда... Строго установленное обеспечение. Обеспечение исполнения контракта. Здесь уже диапазон от начальной максимальной цены контракта более широкий, он составляет от 0,5%, то есть нижний диапазон такой же, нижняя граница такая же, а верхний диапазон до 30%. Ну и, соответственно, здесь мы с вами еще держим в голове, что у нас могут применяться, например, антидемпинговые меры по статье 37, которые повлияют на конечный размер обеспечения контракта. И, соответственно, обеспечение гарантийных обязательств до 10% заказчик может устанавливать. Устанавливает по собственному усмотрению, в извещении о закупке в проекте контракта также. С этим все понятно. 44-й федеральный закон у нас предусматривает преимущества для отдельных категорий организаций. Для таких категорий, как СМП, субъекты малого предпринимательства, и социально-ориентированные коммерческие организации у нас действуют особые условия. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что... Во-первых, обеспечение заявки предоставляется таким участникам, ну и, соответственно, изначально устанавливается в извещении до 1% начальной максимальной цены контракта, то есть здесь мы уже видим преимущество, причем об этом преимуществе у нас в самом законе явно не сказано. Но у нас сказано другое положение в законе о том, что если закупка с начальной максимальной ценой контракта до 20 миллионов, соответственно, заказчик устанавливает обеспечение до 1%. А все закупки, которые у нас для СМП и сонка по 44-му федеральному закону, они проходят с начальной ценой контракта до 20 миллионов рублей. То есть, соответственно, одно из другого происходит в данном случае. В отношении обеспечения исполнения контракта. Неоспоримое преимущество для участников из числа СМП, ну и, соответственно, из числа Сонка, это возможность не предоставлять обеспечение исполнения контракта, возможность предоставить только тот опыт, который, соответственно, у вас ранее уже был накоплен, это опыт исполнения контрактов. Здесь, соответственно, если есть опыт, однозначно этим, этой возможностью пользуйтесь. Если опыта нет, как можно скорее его лучше наработать для того, чтобы себя освободить от предоставления обеспечения исполнения контракта. Но действует это правило только по закупкам, которые проводятся для СМП СОНКО. Но на сегодняшний день, соответственно, процент таких закупок был увеличен, и фактически у нас каждая четвертая закупка проводится для СМП СОНКО. В отношении обеспечения гарантийных обязательств здесь действуют точно такие же условия. Если изначально... Закупка проводилась для СМП Сонка, Соответственно, участник со своей стороны может предоставить наличие у него опыта, подтвердить наличие опыта и не предоставлять ни обеспечения смолоного контракта, ни обеспечение гарантийных обязательств. Часто по-прежнему задают участники вопрос, а если заказчик не конкретизировал в извещении, что можно предоставить опыт вместо обеспечения смолоного контракта, при этом закупка для СМП Сонка? В этом случае однозначно правила действуют для вас. То есть, несмотря на то, что заказчик не отразил эти сведения в извещении, здесь, конечно, речь о том, что заказчик допустил ошибку, потому что задача заказчика эти сведения отразить в извещении. И, соответственно, если заказчик эти условия не указал в извещении, правила для вас все равно действуют. Оно, это правило действует независимо от того, предусмотрел заказчик сведения в документации возвещения закупки или нет. То есть, соответственно, здесь речь идет о некой такой императивной норме, которая действует, несмотря на включение ее в возвещение или отсутствие возвещения. Но главное условие – это закупка для СМП «Сонка». А что делать, если опыта нет? Если опыта нет, мы предоставляем обеспечение исполнения контракта на общих основаниях, соответственно, если у нас закупка для СМП Сонка, то расчет суммы обеспечения исполнения контракта ведется не от начальной максимальной цены контракта, а от цены контракта, которая, собственно, у которой контракт заключается. То есть здесь, опять же, одно из таких существенных условий, что если, условно говоря, снижение контракта начальной максимальной цены произошло на 50%, то вы предоставляете обеспечение исполнения контракта в закупке для СМП Сонка от цены, которая составила 50%. То есть, например, было заказчиком установлено обеспечение исполнения контракта в размере 5%. То есть это будет уже сумма ровно 50% процентов, от которой исчисляется размер обеспечения исполнения контракта. И, соответственно, здесь опять же у нас возникает вопрос, в каком виде мы предоставляем. На сегодняшний день 44-й федеральный закон, он в этом плане у нас, как всегда, более регламентирован в отношении своих положений, нам в этом плане проще, не нужно открывать никакие положения закупки, как, допустим, есть по 223-му федеральному закону. У нас есть отдельные требования, которые предусмотрены в самом законе. Что прописано в самом законе, собственно, то и применяется. И никаких положений закупки в данном случае по 44-му федеральному закону их просто нет. То есть, соответственно, мы предоставляем обеспечение, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств в виде двух альтернативных вариантов. И по нашему выбору мы выбираем из возможных способов обеспечения. Это денежные средства или это независимая гарантия. По 44-му федеральному закону это относительно новое понятие, оно уже ä, применяется начиная с этого года, то есть на смену банковской гарантии пришла независимая гарантия, что происходит у нас в другом законе, в законе номер 223 ФЗ. Здесь законодатель опять же обращается в сторону применения независимой гарантии, но есть определенные отличия от 44 федерального закона, не всегда по-прежнему применяется независимая гарантия, но обо всем по порядку. 223 федеральный закон. Здесь мы с вами тоже наблюдаем две ситуации, когда у нас закупка проводится на общих основаниях и когда у нас закупка проводится для, для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формате спецторгов, то есть на тех восьми федеральных электронных площадках, где проводятся закупки по 44 федеральному закону. Если закупка на общих основаниях, что у нас сказано в законе? У нас сказано, сказано в законе об обеспечении заявки. Обеспечение заявки заказчик вправе установить, если начальная максимальная цена договора свыше 5 миллионов рублей, а размер обеспечения заявки может быть до 5% начальной максимальной цены договора. Соответственно, вправе предусмотреть в положении о закупке вопрос об обеспечении исполнения договора. И, соответственно, здесь мы с вами говорим о том, что Обеспечение исполнения договора. Заказчик самостоятельно прописывает в своем положении о закупке. Мы ориентируемся как участник закупки на те сведения, которые у нас изложены в документации заказчика при проведении уже конкретной процедуры. И я бы рекомендовала проверять на соответствие документации о закупке положение о закупке заказчика. То есть в этом вопросе важно, чтобы документация закупки заказчика не противоречила его собственному положению. То есть, это вот одно из ключевых моментов. Ну и, соответственно, в тех вопросах, которые урегулированы законом, Положение, законом, положение закупки не должно противоречить нормам закона. Вот оно, ключевое правило, которое я всегда рекомендую соблюдать, соответственно, заказчикам и проверять при необходимости участнику закупки. Если вы нашли нарушение, здесь мы, соответственно, действуем по ситуации. В отдельных случаях целесообразно направить запросы разъяснений, если это возможно. В других случаях также есть возможность обжаловать действия заказчика. Соответственно, обеспечение гарантийных обязательств. Здесь, опять же, этот вопрос регламентирован положением о закупке заказчика. Так, вижу вопрос, какое будет обеспечение с антидемпинговыми мерами. Здесь вот смотрите, в отношении антидемпинговых мер у нас сам вопрос этот регламентирован 44-м федеральным законом, статьей 37-й. И в самой статье 37-й достаточно все однозначно прописано. То есть каким образом указано? Указано, что, соответственно, участник закупки может подтвердить наличие у него опыта, если идет речь про закупки у субъектов малого, среднего, малого предпринимательства социально-интимных некоммерческих организаций. И, соответственно, другой вариант: если, опять же, закупка для СМП Сонка, участник закупки подтверждает наличие у него опыта, либо предоставляет обеспечение исполнения контракта. Но на общих основаниях, когда у нас происходит снижение цены контракта, начальной максимальной цены контракта на 25% и более по конкурсу по аукциону. Соответственно, у нас здесь действуют правила о возможности подтвердить наличие опыта, в том числе на общих основаниях закупка, если даже не для СМП и осонка. И, соответственно, другой вариант – это полуторное обеспечение. То есть мы получаем, например, независимую гарантию на сумму, увеличенную в полтора раза от того обеспечения, которое изначально было установлено в извещении. Или второй вариант – мы предоставляем обеспечение исполнения контракта на счет заказчика, опять же, в сумме, увеличенной в полтора раза. И все это, соответственно, у нас прямо прописано в самом законе, в статье 37. Вот такое вот обеспечение будет. В отношении 223 федерального закона, здесь, конечно же, у нас в самом законе никаких антидемпинговых мер, вот прямо так, как в 44 федеральном законе не указано. Но некоторые заказчики идут по пути, опять же, законово-контрактной системе, то есть для того, чтобы себя дополнительно обезопасить, они могут такие условия прописать в своем положении закупки. Не совсем такие, а подобные условия. Поэтому, опять же, по этому вопросу я рекомендую смотреть положение о закупке, как у конкретного заказчика, регламентированного в его собственном положении, и, соответственно, эти условия должны быть изложены в том числе и в документации закупки. Так... Правильно понимаю, что при снижении более чем на 25% процентов к опыту не нужно предоставление независимой гарантии. Нужно, это дополнительные условия, то есть если у вас происходит снижение на 25% и более, вы подтверждаете наличие у вас опыта и вы предоставляете все равно обеспечение исполнения контракта. То есть в этом случае вы не увеличиваете обеспечение исполнения контракта, вы подтверждаете наличие у вас опыта. Причем возможность подтвердить наличие опыта действует в тех контрактах, сумма которых не превышает 15 миллионов рублей по начальной максимальной цене контракта. В остальных только, соответственно, увеличение, увеличение размера обеспечения исполнения контракта в полтора раза. Так, в отношении... СМП, если вы подтверждаете у вас наличие опыта, да, да, здесь действительно, если закупка для субъектов малого предпринимательства, также СОНКО, в этом случае у вас правила по подтверждению опыта действует, то есть здесь неважно, применяются антидемпинговые меры, не применяются антидемпинговые меры, у вас есть такое право, у вас есть, например, опыт, вы этот опыт предоставляете при заключении контракта. И этого будет достаточно. То есть здесь уже в данном случае не нужно предоставлять обеспечение ни в виде денежных средств, ни в виде гарантий. Так, идем с вами дальше. Да, все верно, увеличение в полтора раза, на менее 10% от суммы контракта. Это новое условие, оно у нас действует только с этого года, но вот тем не менее мы его также с вами учитываем. Все верно. Спасибо, что дополнительно напомнили. Да, запись, конечно, запись будет вебинара, будет и направлена презентация, которую я сегодня использую. Мы с вами возвращаемся. У нас 223 федеральный закон регламентирует отдельные закупки, устанавливает специфику для закупок, которые проводятся в формате спецторгов. Это... Закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот по этим закупкам действуют условия, максимально приближенные к закону о контрактной системе. И, конечно... Мы в этом случае с вами не перечитываем закон о контрактной системе, потому что в законе 223 ФЗ порядок проведения таких закупок изложен в отдельной статье. Это статья 3.4. Плюс у нас действует отдельное постановление правительства за номером 13.52. И вот как раз в постановлении правительства мы с вами найдем конкретизацию вопросов по обеспечению, что указано у нас в постановлении правительства. Обеспечение заявки, если закупка проводится для СМП сонка устанавливается, обеспеч... прошу прощения, для субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение заявки устанавливается в размере до 2% начальной максимальной цены договора. И, соответственно, обеспечение исполнения договора, здесь у нас в закупках 2.2.3 для МСП действуют свои особые условия, до 5% устанавливается, Обеспечение исполнения договора от начальной максимальной цены договора или в размере аванса, если предусмотрена выплата аванса. Соответственно, обеспечение гарантийных обязательств у нас этот вопрос тоже регламентирован в положении о закупке. На что мы с вами обращаем внимание? Дело в том, что Весной этого года, 16 апреля, было принято несколько нормативных правовых актов, которые регламентировали вопрос по предоставлению независимой гарантии, в частности, в отношении проведения закупок по 44-му федеральному закону и в отношении отдельных закупок, закупок для МСП в рамках 223 федерального закона. Что изменилось? Изменилось следующее, если говорить совсем в общем, то... У нас с Нового года независимая гарантия применяется в 44-м федеральном законе, до внесения поправок в 223-й федеральный закон возможно было применение и банковской гарантии. То есть правило независимой гарантии она действовало только для 44-го федерального закона. На сегодняшний день мы видим тенденцию, что независимая гарантия она постепенно вытесняет банковскую гарантию. С одной стороны это, конечно, хорошо, потому что у нас фактически независимую гарантию можно получить в большем перечне организаций, действуют разные тарифы, где-то это тарифы выгоднее, чем, например, по сравнению с банковской гарантией. Но есть и свои нюансы, которые мы с вами обязаны учитывать, и эти нюансы касаются уже на сегодняшний день и порядка выдачи независимой гарантии, и тех сведений, которые должны быть включены в независимую гарантию в рамках уже 223 федерального закона. То есть, если у нас раньше только это был 44 закон, то теперь у нас еще и по 223 мы, как участники закупок, при получении независимой гарантии должны учитывать обязательные сведения, которые включаются в такую независимую гарантию. В противном случае, если мы эту информацию не учтем, независимая гарантия может быть отклонена. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Э это не участие в закупке. Вот здесь на что я еще хочу обратить внимание. Дальше мы с вами будем говорить про изменения, в основном, которые касаются независимой гарантии. У нас эти вопросы у нас регламентированы темой вебинара, вопросами, которые сегодня рассматриваются. Но хочу обратить внимание на следующий вопрос. Вот здесь вот я привожу практику ФАС. Она есть у нас на сайте, на сайте OTC. Если интересно, можно это дело найти у нас на сайте. И в том числе Соответственно по прямой ссылке вы тоже найдете это дело. А само дело 2019 года, но по-прежнему такие вопросы они почему-то возникают на практике. В чем суть дела? Суть дела в том, что заказчик самостоятельно определяет, в каких случаях от поставщика требуется обеспечение исполнения договора, его размер и способ. Вот здесь обратите внимание на то, что вот это правило, оно касается проведения закупок по общему условием 223 федерального закона, то есть если эта закупка не для МСП. Заказчик самостоятельно определяет, в каких случаях от поставщика требуется обеспечение исполнения договора, его размер и способы. Здесь в этом плане у заказчика некий карт-бланш. А какие действия заказчика спаривал поставщик? Заказчик проводит запрос предложений. Все понятно, то есть сп закупка способом запрос предложений. Документация указано, что единственным способом обеспечения договора является банковская гарантия. Иные способы обеспечения, например, внесение денежных средств, участник использовать не может. Фактически, это на сегодняшний день стандартная ситуация. Мы с ней сталкивались и два года назад, и условно три года назад, и сталкиваемся на сегодняшний день. И более того, хочу отметить, что дальше у нас тоже такая тенденция будет сохраняться. Но на что мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на то, что заказчик устанавливает самостоятельное обеспечение исполнения контракта способу, формы, соответственно, размер с учетом общих базовых положений 223 федерального закона самостоятельно. Но исключительно по тем закупкам, которые проводятся на общих основаниях, не для МСП. Участник в данной ситуации обжал документацию, участник считает, что заказчик неправомерно в качестве единственного способа обеспечения исполнения обязательств по договору установил банковскую гарантию. При этом в положении закупки заказчика указано несколько возможных способов обеспечения исполнения договора. То есть в положении указаны несколько возможных способов обеспечения исполнения договора. Заказчик решил, что по конкретной закупке, по запросу предложения он установил единственного возможный вариант обеспечения. Далее, собственно, позиция контролирующего органа заключалась в следующем. У ФАС рассмотрели дело. У ФАС указывает на то, что 223 федеральный закон не ограничивает заказчика устанавливать документация закупки закупке. Несколько способов, в том числе, возможно, выбрать один единственный способ, не обязывать заказчика, соответственно, выбирать, указывать, точнее несколько альтернативных вариантов, положение закупки заказчика может при этом содержать несколько возможных способов обеспечения исполнения договора, так сказать, на все случаи жизни, здесь, например, у нас по запросу котировок, если предусмотрено обеспечение, обеспечение у нас будет в одном виде, либо в нескольких альтернативных вариантах, по э, аукциону, конкурсу, несколько вариантов по выбору поставщика и так далее, соответственно, здесь, например, у нас запрос предложения, по запросу предложения у нас конкретизировано обеспечение. И конкретно в документации можно указать только один способ, например, предоставления банковской гарантии. Вот почему у нас по-прежнему эта ситуация актуальна? Потому что возможность предоставить банковскую гарантию и, соответственно, возможность заказчика установить в документации закупки в ее положении по общим процедурам, которые не для МСП обеспечение исполнения договора обеспечения заявки в виде банковской гарантии, это является допустимым. Соответственно, комиссия ФАС отмечает, что установление в документации способа обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии не является нарушением. Вот к такому вот выводу приходит контролирующий орган. На что мы сегодня обращаем внимание? Сегодня мы с вами смотрим на те изменения, которые произошли. Эти изменения они коснулись именно независимой гарантии. Независимая гарантия внедряется в 223 федеральный закон, но распространяется она пока на закупке, которая проводятся среди субъектов МСП. То есть, если, например, вы в дальнейшем встречаете закупку, по которой заказчик устанавливает, закупка на общих основаниях, заказчик устанавливает требования предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, это является допустимым. То есть, здесь... Скорее всего, не стоит тратить ваше время и направлять, например, жалобы в контролирующий орган. Конечно, у нас практика так или иначе по разным вопросам отличается в зависимости от региона, но все же у нас по этому вопросу есть некая общая тенденция, это возможность запрашивать заказчикам условно те виды обеспечений, которые он, собственно, предусматривает в самом положении о закупке, те, точнее, способы предоставления, обеспечения договора в данном случае. И, соответственно, мы с вами держим в голове, что для субъектов МСП у нас действуют более жестко регламентированные правила, а вот для обычных закупок здесь заказчик волен выбирать все, что ему вздумается. Но важно все-таки, чтобы его документация о закупке заказчика не противоречила положению. То есть, например, если заказчик вообще не предусмотрел в положении закупки такой способ обеспечения, как банковская гарантия, и в итоге в самой закупке заказчик устанавливает это условие, соответственно, это будет уже являться нарушением. Так. Вопрос вижу. сейчас посмотрю. Если закупка у единственного поставщика, применяются ли условия для обеспечения контракта по части 1 статьи 37, закупка больше 15 миллионов, обеспечение исполнителя контракта стоит 0,5%, мы платим 0,5% или же 10%. Вот здесь вот не совсем понимаю вопрос, скажите, пожалуйста, у вас единственная закупка, закупка у единственного поставщика, по итогу у вас, какая ситуация была у вас? было несколько заявок, и по результату рассмотрения заявок у вас были заявки все отклонены, кроме вашего, такая ситуация. Если у вас такая ситуация, то да, в этом случае действуют обычные меры, стандартные меры, которые у нас предусмотрены статьей 37. Разграничение о том, что ситуация, произошла в ходе общего снижения и, соответственно, у нас несколько участников было допущено или же по результату был допущен один, в законе о контрактной системе таких разграничений нет. Так, мы с вами идем дальше. И вот, наконец-то, мы с вами подходим к вопросу, изменений, которые у нас произошли в этом году. Весной этого года, ну, ни для кого не секрет, в закон о закупках, как в 44 так и 223 были внесены ряд изменений. Были приняты новые нормативные правовые акты, которые всецело оказывают влияние на и закон о контрактной системе и 223 федеральный закон. В частности, сегодня мы с вами будем говорить о 109-м федеральном законе. 109 федеральный закон был принят 16 апреля этого года, но вступил он в силу только начиная с 1, апр... э, прошу прощения, с 1 июля этого года. Закон о внесении изменений в федеральный закон о закупках товаров, работы, услуг отдельными видами юридических лиц, статью 45, 44 федерального закона. То есть, соответственно, у нас с вами а, сразу два федеральных закона о закупках а, затронул а, закон номер 109 ФЗ. Он нес изменения в положение именно о применении независимой гарантии. О чем идет речь? Речь идет о том, что в отношении... В частности, закупок, которые проводятся по правилам 223 федерального закона, были конкретизированы ситуации по применению независимой гарантии. И в отношении независимой гарантии, конечно, здесь цело, в первую очередь, следует обратить внимание заказчикам на этот федеральный закон, потому что в связи с внесением изменений в 223 федеральный закон заказчики адаптирует свои положения о закупке в соответствии с требованиями, то есть приводит их в соответствие, но мы, так как с вами исполнители фактически по контрактам, по договорам, мы с вами учитываем те условия, и в том числе мы в какой-то степени даже проверяем заказчика, а правильно ли заказчик осуществляет закупку, привел ли он положение о закупке в соответствии с требованиями, но об этом мы с вами еще будем говорить. О чем идет речь? Речь идет о том, что... По части 25 статьи 3.2, это общий порядок осуществления закупок по 223 федеральному закону, в эту часть 25 статьи 3.2 были внесены изменения, и были внесены изменения, которые имеют своим основанием именно применение независимой гарантии закупка. То есть было указано, что... А на общих основаниях соответственно обеспечение применяется размер обеспечения требования к такому обеспечению в том числе требования в отношении банковской гарантии, здесь обратите внимание устанавливается положением о закупке заказчика в соответствии с 223 федеральным законом. Но идет отсылка на исключение в соответствии с частью 12 статьи 3.4, это статья у нас о проведении закупок среди субъектов МСП, при которой обеспечение заявки на участие в такой закупке определяется в соответствии со статьей 3.4 в соответствии с частью 12 этой статьи. И вот как раз если мы обратимся к этой части 12 статьи 3.4, мы увидим, что здесь небольшая правка была в этой статье. У нас понятие банковской гарантии было заменено на независимую гарантию. Здесь вот на это мы с вами обращаем внимание. То есть если говорить простыми словами – Общие закупки, закупки, которые проводятся для всех по 223 федеральному закону, они проводятся фактически по прежним условиям части обеспечения. Вот, например, у нас по обеспечению заявки можно предоставлять обеспечение в виде банковской гарантии. Здесь об этом сказано в части 25 статьи 3.2. Здесь как было понятие банковская гарантия, так оно и осталось. Но опять же мы исходим из того, что в, этом, в этой части мы смотрим на положение закупки заказчика и мы понимаем, что да, действительно заказчик может использовать банковскую гарантию. Это не является нарушением. В отношении закупок для субъектов МСП здесь мы уже смотрим на применение независимой гарантии. Но еще один очень важный нюанс, который касается вступления в силу данных нововведений. Фактически, эти изменения, они уже вступили в силу с 1 июля этого года. Но дело в том, что заказчики сейчас в таком неком переходном периоде находятся. Они могут привести их положение о закупке в соответствии требованиям в течение 90 дней с момента вступления в силу этих изменений. То есть до 1 октября этого года заказчики еще могут проводить закупки по старым правилам, в том числе применять банковскую гарантию и в отношении закупок, которые проводятся для субъектов МСП. Здесь основная рекомендация будет следующая для поставщиков. Если вы участвуете в закупке для МСП, соответственно, участвуете вот уже сейчас, закупка объявлена уже с 1, с 1 июля этого года, вы, соответственно, обязательно смотрите на положение о закупке. Если заказчик его привел в соответствие требованиям, то закупка уже осуществляется по новым правилам. Вы используете независимую гарантию. Ну и, соответственно, это условие должно быть отражено в документации о закупке. Если заказчик не привел в соответствие требованиям свое положение о закупке, заказчик вправе проводить закупку по прежним основаниям и жаловаться тут бессмысленно, Заказчик вправе использовать банковскую гарантию по закупкам для МСП. Соответственно, здесь мы с вами за основу берем положение о закупке заказчика. Конечно, как правило, заказчики не торопятся приводить их к положению закупки в соответствии с требованиями. То одни дела, то другие дела. И, как правило, тянут до последнего. Но есть те, кто уже по вот этим основаниям привели положение закупки в соответствии с требованиями. Так, да, вижу, вижу вопрос, чуть позже на него отвечу. Сейчас мы с вами рассмотрим, какие требования у нас уже установлены в законе о закупках отдельными видами юридических лиц 223 федеральный закон в отношении независимой гарантии. То есть, иными словами, если мы участвуем в закупках для МСП, если положение заказчика приведено в соответствие, и мы решили для того, чтобы обеспечить заявку нашу, предоставить обеспечение в виде независимой гарантии, мы учитываем следующие требования. Вот здесь они перечислены. Соответственно, независимая гарантия должна быть выдана гарантом, который предусмотрен частью первой статьи 45 и в самом законе номер 223 идет отсылка на закон о контрактной системе. То есть гаранты одни и те же для 44 федерального закона, для 223 федерального закона в части выдачи независимой гарантии. Дальше следующий пункт, он у нас недаром выделен э, другим цветом. Сейчас расскажу почему информация о независимых гарантиях должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45, 44 федерального закона. То есть опять же, участвуем по 223 федеральному закону, а требование у нас видим, что идет со ссылкой на 44 федеральный закон. Вот это требование в отношении реестра, оно применяется только начиная с 1 апреля 2023 года. Не готов еще в том виде, в котором он должен функционировать реестр. Гарантии. Соответственно, требование о включении независимой гарантии в реестр независимых гарантий с учетом новых условий уже будет предусмотрено только с 1 апреля следующего года. Дальше стандартные условия. Независимая гарантия не может быть отознана вызвав, выдавшим ее гарантом. Независимая гарантия должна содержать. И вот по этим условиям, когда мы получаем независимую гарантию для обеспечения заявки, мы обязательно гарантию проверяем. В этом плане нередко органы, которые выдают независимую гарантию, еще, соответственно, так сказать, не в теме, и могут в этом плане допускать нарушения. Если нам выдали независимую гарантию, это не гарант того, что, соответственно, она полностью правильно отвечает всем требованиям и так далее. Есть, к сожалению, нет. В этом плане мы проверяем самостоятельно. Какие условия должны быть включены в независимую гарантию? Условия об обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней. То есть вот смотрим мы на срок обязательно. 10 рабочих дней должно быть минимум. Следующего за днем получения гарантом требования заказчика, соответствующего условия такой независимой гарантии, при, условии, при отсутствии предусмотренного ГКРФ, оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Можно брать прямо из закона условия. То есть если у вас, например, с гарантирующей организацией возникают проблемы, берете прямо отсылку на законы, говорите, у нас закупка по 223 федеральному закону, конкретное основание, конкретный перечень оснований должен быть включен в независимую гарантию. Обращайте внимание на это банковской организации, либо иного гаранта, который выдал независимую гарантию перечень документов, которые подлежат предоставлению заказчикам гаранта одновременно с требованием уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае установления такого перечня правительства Российской Федерации. Ну, здесь, соответственно, пока еще некоторые вопросы у нас находятся на процессе доработки. Указание на срок действия независимой гарантии, срок не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. И здесь мы с вами опять видим, что вот это условие, оно однозначно у нас первооснову имеет 44-й федеральный закон. В 44-м федеральном законе в отношении обеспечения заявки, если обеспечение заявки предоставляется в виде независимой гарантии, тоже срок действия должен быть не менее одного месяца с момента окончания подачи заявок на участие в такой закупке. То есть, соответственно, здесь некая унификация происходит, и нам впоследствии, надеюсь, будет проще ориентироваться во всех этих требованиях, так как по законам некое такое сближение в этих вопросах происходит. Дальше. Соответственно, кто выдает независимую гарантию? То есть вот у нас условия в отношении гаранта. Первый пункт, независимая гарантия должна быть выдана гарантом предусмотрен частью первой статьи 45 а дальше у нас вот перечень гарантийных организаций здесь мы с вами руководствуемся ровно тем перечнем который у нас был изначально предусмотрен для выдачи независимой гарантии по 44 федеральному закону теперь он действует и для независимой гарантии по 223 федеральному закону это прежде всего банки банки список банков мы можем найти на сайте минфин на сегодняшний день это 109 банков это государственная корпорация развития ВПРС ВПРФ вот фонд содействия кредитованию здесь гарантийные фонды фонды поручительства и так далее это евразийский банк развития но учитывайте что если вы соответственно участник из российской федерации вы туда не обращаетесь для вас первые три пункта первые три гаранта актуальны так при заключении договора по 223 федеральному закону торги МСП у поставщика мы должны спросить оригинал независимой гарантии или достаточно электронной версии, отправленной, например, по электронной почте. Вообще здесь, так как 223 федеральный закон в этом плане у нас дублирует, некие особенности 44 федерального закона можно говорить о практике, которая предусмотрена по этому вопросу в рамках закона о контрактной системе и сразу хочу отметить, что здесь каких-то нововведений по 223 федеральному закону нет. Участник закупки, когда, соответственно, участвует в закупочной процедуре, он состав заявки на участие, прикрепляет скан, ну это фактически скан независимой гарантии и этого будет в соответствии с законом достаточно. Гарантия включается в реестр далее уже. Ну и соответственно, скан независимой гарантии участник в составе заявки предоставляет. Дополнительно, если вам, например, для бухгалтерии нужен оригинал банковской, банковской независимой гарантии и так далее, вы можете его запросить у поставщика, но в отношении законодательства это условие не является обязательным. То есть по закону нет таких требований. Внутренние условия, внутренние требования могут быть предусмотрены. Так... При участии в закрытом электронном аукционе по 275 федеральному закону подразумевается, что независимая гарантия должна быть включена в реестр, в закрытый реестр независимой гарантии. Если проходит аукцион на АСТ ГОС, но он не содержит госстайну, какую оформлять независимую гарантию? В этом плане вы можете стандартную оформить независимую гарантию. Здесь, собственно, если в самой закупке нет никаких дополнительных условий, но если закупка проходит на СТГОС, но не содержит БОСТ тайну, соответственно, вы оформляете стандартную независимую гарантию. В отношении закрытых процедур независимая гарантия да, включается в закрытый реестр. Пока на самом деле вопрос о проработке реестров гарантии, он является открытым. Здесь еще действуют, соответственно, и прежние определенные нормы. И на сегодняшний день пока еще у нас законодательство работает в отношении утверждения и форм гарантии, и самого реестра гарантии, поэтому пока мы с вами в таком неком переходном периоде Работаем, но вот в отношении того, что действует на сегодняшний день, соответственно, мы сейчас с вами рассматриваем. Так, дальше. В отношении независимой гарантии. Несоответствие независимой гарантии, представлены участникам закупки, с участием субъектов МСП, требованиям, которые предусмотрены законом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. То есть, опять же, если у нас по каким-то пунктам по вот этим вот пунктам, независимая гарантия не соответствует. Допустим, не включено условие о сроке независимой гарантии, ну или давайте такую более реалистичную ситуацию, меньше срок действия независимой гарантии указан в течение, например, двух недель по окончанию срока подачи заявок. Соответственно, однозначно такая гарантия не будет принята. И в этом плане здесь... Активность поставщика должна быть. Получили независимую гарантию, проверили ее на эти основания. Если, например, заказчик такую независимую гарантию по каким-то иным причинам отклоняет, здесь уже надо будет более детально разбираться, смотреть ситуацию. Но в закупках для субъектов МСП такого априори быть не должно. В закупках для МСП заказчик по факту ничего не дополняется положение о закупке, никаких дополнительных условий в отношении именно обеспечения. На сегодняшний день у нас этот вопрос регламентирован и 223-м федеральным законом и постановлением 1352. Так, дальше. Дальше. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, что должно быть включено в условия, включать требование об уплате денежной суммы, по которой... Соответственно, такое условие включено в независимую гарантию предъявлено заказчику до окончания срока ее действия. И за каждый день просрочки уплачивается неустойка в размере процента денежной суммы, которая подлежит уплате за, за такую независимую гарантию. Дальше. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи, 3.2. Здесь, опять же, мы с вами говорим уже об общих процедурах не для не для процедур, которые проводятся для субъектов малого и среднего предпринимательства. Денежные средства, внесенные на банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП, перечисляются банком на счет заказчика указаны в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной Закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, сама статья конкретизирует общие условия, условия, которые регламентированы порядком проведения осуществления общих конкурентных закупок. Но У нас отсылка идет на часть 17 статьи 3.4. Соответственно, здесь уже конкретно про закупки среди субъектов МСП. И про вопрос о независимой гарантии. Предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии заказчикам. Дальше. Возврат участнику конкурентной закупки, обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях. И вот далее мы в законе на сегодняшний день имеем конкретный случай, по которым не производится возврат участнику закупки обеспечения заявки. Уклонение или отказ от заключения договора, непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечение исполнения договора. В случае, если в извещении об осуществлении закупки документация закупки установлены требования обеспечения исполнения договора, в срок представления его до заключения договора. С опять же, стандартная ситуация, когда у нас одно обеспечение приходит на смену другому, у нас обеспечение заявки действует фактически для победителя до момента заключения договора, если участник закупки не заключает договор, либо не предоставляет обеспечение исполнения договора, то, соответственно, не происходит возврат обеспечения заявки. В этом плане наверняка мы с вами, ну, надеюсь, не на собственной практике, но с такими требованиями сталкивались в плане изучения теории и в плане, соответственно, возможного опыта других поставщиков. Ну, возможно, кто-то, увы, на своем опыте сталкивался с такой ситуацией. Документация о конкурентной закупки. Заказчик вправе установить обязанность предоставления таких информаций, документов, и, соответственно, здесь мы с вами видим, что у нас всецело из статьи 3.4 исключается понятие банковская гарантия. У нас используется по статье 3.4, и, соответственно, принимается заказчиком только независимая гарантия закупки или осубъекта. МСП. Прошу прощения. Независимая гарантия или ее копия, то есть видите здесь, что соответственно учитывается независимая гарантия или ее копия, об этом прямо указано в самом законе. качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участниками субъектов Малого и среднего предпринимательства участникам такой закупки предоставляется независимая гарантия. Хорошо, про микрофон пожелание учту: независимая гарантия. обеспечения исполнения договора. В отношении независимой гарантии предоставлены в качестве обеспечения исполнения договора. То есть мы с вами до этого рассматривали обеспечение заявки. Сейчас мы говорим про обеспечение исполнения договора по закупке среди субъектов МСП. Применяются следующие положения. И вот дальше опять же идут положения, которые мы включаем, ну, соответственно, не мы включаем, а та организация, которая выдает независимую гарантию, включает, но тем не менее мы проверяем на включение этих положений. В независимую гарантию. Независимая гарантия должна быть стандартно выдана теми гарантирующими организациями, про, которых мы, про которые мы уже с вами говорили. Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом. Соответственно, условия об обязанности гаранта уплатить заказчику, бенефициару денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней. Опять же, смотрим с вами на те обязательные сроки, которые мы учитываем, не позднее 10 рабочих дней. Ну, соответственно, здесь я не рекомендую какие-то свои более короткие, например, сроки включать в этом плане. Здесь лучше оставить все как есть, как у нас прямо указано в законе. Со дня следующего за днем получения гарантом требования заказчика соответствующие условиям такой независимой гарантии при отсутствии предусмотренных КРФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Перечень документов, которые подлежат предоставлению заказчикам гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае их установления такого перечня правительством Российской Федерации. Далее, несоответствие независимой гарантии, предоставленной участникам закупки, по закупке среди субъектов МСП, требованием, которые предусмотрено в самом законе, является основанием для отказа ее принятия заказчикам. Если какое-то обязательное условие не включено, если у нас, например, срок в отношении обязанности гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии установлен не позднее 20 рабочих дней условно, то в этом случае соответственно, такая гарантия принята не будет. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требования об уплате денежной суммы, по которой соответственно, стоимость такой независимой гарантии предъявляется заказчикам до окончания срока ее действия. И, соответственно, здесь речь идет про неустойку в случае просрочки оплаты. Такой в случае просрочки оплаты. Так, ну и, соответственно, здесь стандартный размер, в размере процента. Независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять... здесь, надеюсь, Не знаю, видно вам или нет. Сейчас попробую выделить. Не менее месяца с момента окончания срока, предусмотренного извещением об осуществлении, конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документации такой закупки срока исполнения основного обязательства. То есть по обеспечению заявки у нас один месяц с момента окончания подачи заявок, в отношении обеспечения исполнения договора у нас один месяц с момента выполнения основного обязательства по такому договору. Независимая гарантия не должна содержать условия предоставления заказчикам гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участникам закупки обязательств обеспечиваемых независимых гарантиями. Вот такие вот условия у нас включены. Далее. Правительство Российской Федерации, вот здесь самое интересное начинается: вправе установить типовую форму, типовую форму независимой гарантии. Как такая форма будет в итоге выглядеть? До 30 июня этого года проводилось обсуждение в отношении типовой формы. Можно было принять участие в том числе и в обсуждении, какие-то свои предложения в отношении типовой формы независимой гарантии можно было предусмотреть. Но фактически у нас тенденция складывается такая, что документ, независимая гарантия, в итоге будет иметь некую унифицированную форму. Я предполагаю, что такая форма она будет действовать и по 44 одновременно, и по 223, соответственно, с учетом своих нюансов и особенностей. И, конечно, для поставщиков и для заказчиков это будет однозначный плюс, ввиду того, что будут исключены дополнительные возможности по отклонению такой независимой гарантии. Ну, конечно, здесь, смотря, какая типовая форма будет принята и какие вариации все же будут возможны, отклонения от этой типовой формы, ну, как говорится, поживем, увидим. Соответственно... Правительство вправе установить типовую форму, форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии. То есть даже вот этот вопрос он тоже будет унифицирован. И, соответственно, требование об уплате суммы по независимой гарантии будет приниматься уже гарантирующей организации не в произвольной форме. На сегодняшний день пока, к сожалению, встречаются вопросы, что, например... Требование об уплате по независимой гарантии направляется в банк. Ну, это вот практика последнего времени, в том числе, когда еще у нас банковская гарантия действовала и действует, продолжает действовать. И, например, в это требование не включена подпись руководителя, не включена синяя печать, но при этом требование подписано электронной подписью. И нередко на этом моменте у гарантирующих организаций такой некий стопор возникает, что же делать, а принимать такое требование или нет, а нужно ли требовать синюю печать, или нужно ли требовать, соответственно, подпись руководителя и так далее. А по регламенту, например, внутри организации, внутри организации заказчика, такие требования подписываются исключительно электронной подписью. Здесь на практике, на самом деле, очень много интересных ситуаций возникает, и, к сожалению, они не всегда заканчиваются в пользу поставщика или, например, в пользу заказчика. Ну, отдельно, про отдельные ситуации говорю. Дополнительные требования к независимой гарантии предоставлены в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Независимая гарантия предоставлена в обеспечения исполнения договора, заключаемых по результатам такой закупки. Перечень документов, которые предоставляются заказчику гаранту одновременно с требованием уплаты денежной суммы по независимой гарантии, предоставлены в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке. И, соответственно, также могут быть установлены особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренные э, статьей 45-44 Федерального закона. Но мы с вами подразумеваем, что эти требования распространяются и на закон о закупках отдельными видами юридических лиц. Соответственно, типовые формы, э, отдельные обязательные требования уже вступили в силу у субъектов МСП. Ну и, собственно, о них мы сегодня говорили, например, о том, что для субъектов МСП действуют требования в отношении независимой именно гарантии, не принимается банковская гарантия. Но вот еще раз мы с вами проговорим одно из ключевых таких положений. Заказчики сейчас находятся в переходном положении. Если они уже внесли изменения в положение закупки, соответственно, вот эти новые условия, которые мы сегодня с вами рассмотрели, заказчики применяют. Если заказчик пока еще не внес изменения в положение закупки, он работает по старым правилам, в том числе принимает и банковскую гарантию в закупках среди субъектов МСП по обеспечению заявки, обеспечению исполнения договора. Поэтому здесь мы жаловаться на заказчика в этом плане не можем. Но вот если такое уже нарушение встретится с 1 октября текущего года, соответственно, вы как участник закупки вправе найти, вправе обжаловать. Но я всегда рекомендую такими некими, гуманными методами решать эти вопросы. Если закупка на этапе подачи заявок, то направляйте запрос с указанием необходимости внести изменения в положение документации о закупке. Ну и, собственно, в отношении типовой формы. Пока мы с вами а, говорим о том, что гарантию можно получить в форме электронного документа или на бумаге, типовая форма у нас, а, проект находился на обсуждении, но ну, вот сейчас мы с вами ждем уже окончательную версию типовой формы. А, так, смотрю вопрос. Да, вот, как раз я фактически уже ответила на этот вопрос, при заключении договора по 223 федеральному закону МСП должно у поставщика спросить оригинал независимой гарантии или достаточно электронной версии, отправленной по электронной почте. Достаточно электронного документа, будет более того, Соответственно, при участии в такой закупке поставщик прикладывает независимую гарантию, скан независимой гарантии в саму заявку, или вот если речь идет про заключение договора, в виде обеспечения исполнения договора предоставляет на площадку. То есть, соответственно, на площадке эти сведения отражаются, далее приходят в адрес заказчика, электронная площадка эти сведения направляет. Так, достаточно электронной формы. 191 банк для выдачи гарантий. По-прежнему на сегодняшний день со стороны участников закупок особую популярность имеют, конечно же, банки в части выдачи уже независимой гарантии. И банки очень часто идут по пути тому, что они издают некий такой общий документ, в котором они указывают. Банковская, в скобках, независимая гарантия. Вот если вы получаете такой документ, то фактически, да, это и есть независимая гарантия, но которая выдана соответствующей уполномоченной организации банком. Ввиду того, что гарантия выдана банком, дополнительное определение гарантии, помимо независимой, банк вправе включить, банковская гарантия. Но, соответственно, заказчик такую гарантию обязан принять, так как средняя в отношении независимой гарантии все равно... Указано. Так, смотрю, какие у нас еще вопросы. Ну, пока-пока ждем форму, форму независимой гарантии. Собственно, здесь надо буквально вот проверять, какие нормативные акты у нас выпускают, потому что до, 1, до 30 июня, прошу прощения, обсудили, закончили, точнее, обсуждение типовой формы независимой гарантии. Так, вижу, что вопросов у нас с вами больше нет, в таком случае мы с вами будем завершать наше мероприятие. По завершению мероприятия вы получите ссылку на просмотр записи вебинара и получите ту презентацию, которую я сегодня использовала в ходе нашего вебинара. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, что материал сегодняшний был для вас полезен. До новых встреч, всего вам хорошего, хорошего выходных. Благодарю за внимание. До свидания.